Прозрачную маркерную доску все чаще используют при создании онлайн-курсов, записи обучающих видеоматериалов, проведении вебинаров в новом студийном качестве. Маркерная доска – привычный инструмент тренингов и лекций. Но на видео обычная маркерная доска выглядит плохо. Спикер вынужден поворачиваться спиной к зрителям. Во время объяснения материала педагог сопровождает свое повествование жестикуляцией, указывает на термины, иллюстрирует изменения графиков, выделяет важные моменты. Постоянные повороты педагога от доски к камере его сбивают и замедляют ход урока. Прозрачность доски также позволяет репетитору во время съемки использовать телесуфлер. Благодаря этому репетитору не нужно будет запоминать большие объемы информации. Он всегда сможет воспользоваться подсказкой телесуфлера. Кроме того, видео, снятое с использованием прозрачной доски, выглядят привлекательно и современно. На видео нет лишних объектов. Профессиональное съемочное оборудование, освещение, специальное программное обеспечение для автоматизации процесса съемки – и добавление необходимого визуального наполнения урока, включая 3D-объекты. Все это позволяет создавать качественные, интересные онлайн-курсы.